Итак, всем привет! Меня зовут Анастасия, я нумеролог, и по собственному опыту я поняла, что очень большое время отнимает подготовка к консультации. Особенно, если вы используете такой тип консультации, как предоставление текстового файла с описанием всех секторов, с описанием сочетаний секторов и так далее. То есть на это уходит очень много времени. И ради экономии собственного времени и ради быстрой подготовки к консультациям я написала вот этот вот простой текстовый файл. Ой, Да, получается, ну пусть будет текстовый. Я написала просто в Excel мини-программу для того, чтобы облегчить себе возможность подготовки консультации. Значит, суть этой программы на самом деле очень простая, но тем не менее она имеет очень огромный плюс. Этот плюс заключается в том, что на консультациях предоставления вашего текстового файла будет наполнена вашей индивидуальностью и отнимет у вас минимум времени. То есть у нас в интернете есть очень много программ, которые там выдают описание секторов и так далее. Если вы используете эту программы, это замечательно. Но при подготовке к консультации вы все равно вносите туда какие-то свои фишечки, какие-то свои примеры и так далее, чтобы лучше донести информацию до клиента. И если вы устали делать Ctrl-C, Ctrl-V, скопировать, вставить, скопировать, вставить, отредактировать, то эта программа для вас. Суть этой программы очень простая. Вы пишете вот сюда данные, данные даты рождения 23.02.1920 2011. Вот. И вот у вас сразу же автоматически выходят все данные, необходимые для дальнейшей трактовки. Да, то есть характер 4 единички, энергия 4 двойки, тройка и так далее. Добавок ко всему прочему у вас еще здесь будет матрица после трансформации и матрица после обратной трансформации. Что тоже, кстати говоря, очень сильно помогает в моментах подготовки к консультации. Итак, смотрите, что здесь происходит. Смотрите, число судьбы 2, мы смотрим через 2. Да, характер 4 единички. А общее описание характера идет. Вот характер 4 единички. Зачем я продаю вам пустой файл? Вопрос. да? Смотрите, как это работает. Мы находим здесь, предположим, число судьбы 2. Число судьбы 2. И пишем. Число судьбы, число судьбы 2. Это там дипломаты. Это дипломат. Мы переходим на эту страничку. Что мы здесь видим? Число судьбы 2 это дипломат. То есть, суть этой программы заключается в том, что единожды вы тратите время, не тратите, вкладываете время в свое э, прекрасное существование в дальнейшем. То есть, вы заполняете по очередности каждую строку вот именно вот здесь, и эта информация у вас вся выходит вот здесь. Она будет вставать у вас автоматически. То есть... Вы здесь описываете, сохраняя всю индивидуальность. Если у вас есть уже какой-то word файл, где написаны все лекции, пропечатаны эти лекции, вы просто делаете копировать, вставить, но вы делаете это единожды. После чего вы просто, вводя дату рождения, будете получать необходимую для вас информацию. Если у вас есть диплом прохождения школы не нумерологии Ольги Перцевой, то я готова продать вам эту программу вместе с сочетанием секторов. Что такое сочетание секторов? Вот. Это вся информация, которая выходит не только к основной матрице, но к матрице после трансформации и к матрице после обратной трансформации. Что это вам дает? Вам это позволяет в моменте ориентироваться на то, как меняется человек, предоставлять человеку информацию, ту, которая ему актуальна на сегодняшний день. То есть вы будете получать не просто, информ... не просто матрицу, но и матрицу со всеми данными после ее трансформации. То есть, смотрите, после трансформации характер становится 2 единички, после обратной трансформации 4 единички и так далее. Меняются все данные. То есть вся необходимая информация у вас будет здесь собрана. Также есть совместимость, но это просто, чтобы две даты рядышком вместе стояли, как говорится, и все. Здесь все понятно. Давайте я вам покажу, как на примере работает это, как эта программа работает, когда она заполнена. Это мой файл, благодаря которому я готовлюсь к консультациям. И смотрите, мы вводим сюда дату, например, 10 марта 1999 года. Получаем мало того, что мы получаем матрицу, да, вот полностью. Мы получаем еще все описания. Я работаю не только по школе ненумерологии, я еще работаю по классической матрице, использую карту рождения и так далее. Ну, в общем, это мой файл, но я вам хочу продемонстрировать, каким образом это работает. То есть, смотрите, у нас получилось число судьбы 5, базовое число 5. Мы открываем число судьбы 5. Мы видим описание числа судьбы 5. Мы меняем дату, и у нас выходит число судьбы 6. Число судьбы 6 да то есть здесь все происходит автоматически единственное что не происходит автоматически это расчет секторов то есть мы если пройдем сочетание секторов видите здесь пустота не может же быть один сектор мы нажимаем вот эту кнопочку порядочить сочетание секторов и получаем все сектора которые относятся к этой дате рождения мой файл содержит еще родственников, да, вот такую вот вкладочку, где вы можете несколько родственников рассчитать, посмотреть, чтобы у вас не было такого, чтобы при подготовке консультации вы тоже много времени тратить на то, чтобы просчитать все матрицы. Есть такая совместимость. Кто использует прогнозирование по нумерологии, то есть дату, возможно, там, предположим, например, здесь был день свадьбы, да, 09, 2000. Ой, какая свадьба, тут ребенок, ну ладно, неважно. Давайте вот здесь поменяем на, типа, это мужчина, 1986, да, и вот вы получаете в год свадьбы данные одного человека и другого и так далее. Есть нумерология имени, которая также автоматически все рассчитывает. Здесь тоже все данные меняются. Есть прогноз. Прогноз на год. Прогнозирование события. Это для тех, кто использует прогнозирование. Есть... И вот смотрите, и вот пошли у меня страницы с описанием. Вот у меня страница с описанием прогнозирования. Кажется, что здесь немного, но если мы вот так вот сделаем, то тут достаточно объемный, большой, большой объем информации скрыт. Это просто, ну, мне вот так вот удобно. Точно так же, если вы используете прогнозирование, то вы можете вот на такой странице менять все данные. Есть базовое число, дополнительное число и так далее, то есть тоже здесь и описание, трактовка, фамилия, имя, отчество, тоже описание и квадрат пифагора и карта рождения. То есть вот такая информация, которую я потратила время на то, я вложила время на то, чтобы а, заполнить вот, это, вот эту страницу, вот эту страницу, вот эту страницу и вот эту страницу. После чего я за 3 секунды, буквально меняя дату рождения и копия, получаю разбор. Здесь все проще, в школе нумерологии чуть меньше данных, поэтому здесь просто у нас идет описание матрицы, да, вот таким вот образом все по очереди, все вписываете и получаете в итоге точно такого же формата заполненный текстовый файл. О а стоимости программы я не могу здесь сказать, поскольку это все очень индивидуально. Все зависит от того, нужны вам сочетания секторов, нужна ли вам прогнозирование и так далее. То есть, если вам необходим весь полный файл, по которому работаю я, это одна цена. Если вам необходим вот этот файл, да еще и без сочетания секторов, это другая цена. Но то, что это все поможет сэкономить вам время, это факт. В общем, благодарю всех за внимание. Вся подробная информация пишите мне в личное сообщение на WhatsApp или в Telegram, и я, соответственно, вам отвечу, буду рада вам ответить о стоимости и проконсультировать, если у вас возникнут какие-то еще дополнительные вопросы.